Так, всем привет, с вами Никитос, и сегодня мы начнем новый сезон по названию "Магические приключения". Ну что ж, начнем я, ну, я с того, что я чуть-чуть подразделся, и я, ох, как всегда. ну какого он скапывает, нет, не скапывает, не скапывает. какая мне сейчас бочкой водиться, так. Давайте сделаем верстак. И доски. Вот так. Цельные, наверное, доски я потрачу на полезную вещь, как уголь. Она очень понравится. Давайте раз. Почему я очень медленно наружу мышкой? Ну уж, вот почему. Я думаю, наказники мои это понимают, знают. А те, кто видит меня впервые, вообще меня не знают толком. Те в этом не знаю, в общем. Так, спасибо. Конечно, я не, не виню того, кто меня, так скажем, так вот задел. Вот так. Эй, вот вс ⁇ Две кирки мне хватит. Вот так, вс ⁇ Две кирки. Вс ⁇ с здесь летом. Раз, два, три. А, вс ⁇ все Да ладно. Это что вс ⁇ Потом нормально. Ой, нам тоже скоро пригодится, ведь там крафт это не хухры-муха. И железно нам достаточно много. Так, а выжинок мне нужен для красивого дома. Вскоре вы его увидите. Ну, через пару серий. Когда у меня уже. Янтарь. Янтарь. Янтарь у нас фигня. Да, такую шахту. Давайте же сделаем быстренько день. Так, вот эти все сейвы я уберу. Да. И я бы хотел, наверное, сейчас найти что-нибудь вроде шахты под землей, чтобы быть там, ведь пещерные пауки должны быть вроде как. Так. Что я хотел делать? Табур. Вот. Там должны быть пещерные пауки, из которых я выбью паутину. Точнее, там у них даже рядом с водой паутина. Это очень хорошо. Так, давайте расставим все по местам. Так. Мясо на первый слот. Ну, первый. Да ладно. Ты серьезно? Тут не работает? Окей, значит. Я вот так. Место. Ираны. Хотя а, нет. Да. Так. Дерево. Сюда. Палки. Так. Камень. Сюда. Доски. Сюда. Палки. Туда. Вот, отредактировали наш инвентарь. И давайте лучше заберем наш верстак. Берем деревню. Очень удачный мир. прям просто крайне удачный. В кавычках. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Все, уголь. Хотя этому не сильно рад, но все равно да. он мне тоже пригодится. Так. Ну что ж, наверное. Я не буду рисковать. Не буду рисковать своей жизнью. И спрыгну отсюда. Можно к краю. Уху. Наши вещи. И да, мне нужны куча спутов. К сожалению, их тут я не вижу. Что очень не кстати. Надо бы подправить сейчас мою прорисовку, Видите, И у меня крайне мало. Так. Давайте скопаем чуть-чуть этого, этого чуть -чуть того Его грави мне нужен не для скил, даже. В Вообще, он мне нужен для Том крафта. Так, где У меня работает капитейта Так. Ч ⁇ Как всегда, все, что самое любимое, то и не работает. Так, давай. Оп. Так, есть. Так, ну ладно. Наверное, мы где-нибудь здесь делаем долг. Но... Не буду далеко отходить от Павла. И я иногда, наверное, буду пользоваться читами, такие как с Павлом Пойм и Таймс Эдды, потому что, наверное, на третьей серии я буду так читерить. Да. Так. Вот. еще в который которая мне уже не нужна. Так. Стоп. кумника. Это же тоже еда. Так, смотрим. Да. Вот Кувника. И можно будет вот посадить. И вот так вот разомать. Из него появятся семена тревой семян а мне вполне нужно хватить еще кубника ну. так мы теперь можем вполне вырастить нормальную кубнику да неудобно в гипсе конечно управляться мышкой ну, ладно я стараюсь я сделаю этот сижон сегодня ну потому что ну сегодня отпустили сроков пораньше так настройки графики прорисовка экстремально нет Дальняя плюс угу. освещение, так, яркость, ярко, любит свой способ, да, и все, теперь прорисовка у нас нормальная, хотя бы я тумана поменьше вижу. Ау, вот из-за этой прорисовки теперь у меня сильно лагает, так что лучше, наверное, мы сделаем прорисовку еще меньше, Или вот здесь, обычная, такую прорисовку. А, не лагай, Минкрафт, не лагай, не лагай. Ай, спасибо. спасибо. Ещ рано говорить ему спасибо. Так, давайте оставим мышку в покое пока что. И увидимся через пип, когда у меня тогда. И что ж. И.. Ну что ж, у меня крашнулся Майнкрафт. И, наверное, мы на этой не сильно веселой ноте закончим. И пожалуй, всем Да. фу получилось. Ну да ладно. 6 минут тоже но в случае серия сегодня же выйдет, но она будет гораздо длиннее, я думаю, и с нормальными звуками. Да. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, у Макс Энерджи. и спасибо, ну, да, согласен, не делайте плохих комментариев. Увидимся.